Друзья мои, всем привет! Я вам напоминаю, находитесь вы на моем канале. Меня зовут Александр. Канал называется Александр Автоподбор 25. Я занимаюсь проверками автомобилей перед покупкой. То есть я вам могу проверить автомобиль, который находится уже здесь в Владивостоке. Вы можете через меня заказать автомобиль напрямую с аукционов Японии. Да, есть плюсы заказа автомобиля с аукционов Японии, но также есть минусы. Есть плюсы покупки автомобиля здесь на авторинке «Зеленый угол», есть минусы покупки. В любом случае, в любом случае, решать, решать э, только вам. Более подробная информация, как всегда, по телефону, в WhatsApp. Если я не отвечаю вам на звонок, значит, я занят. И вы должны понимать, я не могу постоянно сидеть на телефоне. Представляете, если я буду постоянно сидеть на телефоне, когда кто будет работать. Вот. Поэтому, если у вас есть вопросы, написали мне в WhatsApp сообщение, вам автоматически пришел ответ по стоимости моих услуг. Позадавали мне вопросы, как только я освободился, я сразу же вам ответил. Отвечаю я на абсолютно, на абсолютно все смс, практически на все. сообщения, э, непонятные сообщения. Здравствуйте, сколько будет стоить пасса? Да они будут не отвечены. То есть, когда задаете мне вопрос, у вас конкретика должна быть. Я люблю конкретику. Да? То есть хочу машину, хочу форестер хочу такой пробег, да, вот э, хочу такую комплектацию. Сколько будет стоить данный автомобиль? Ребят, еще просьба. Вот, ну серьезно, э, не тратьте ни свое, ни мое время. да Если вы. Если вам просто так поинтересоваться, да, то. Ну, не надо этого делать, писать. Не отнимайте, пожалуйста, время. То есть, есть реально те люди, которым а, нужна помощь, которые хотят приобрести а, автомобиль. А так, ой, а сколько будет стоить паса, я буду через год. Ну, блин, ну это просто смешно. Вообще, я вам скажу так. Я ориентируюсь по сайту drom.ru. То есть, вы меня просите посмотреть автомобиль, да, сколько будет стоить то, сколько будет стоить это. Я примерно ценник понимаю, я примерно ценник знаю, но чтобы точно сказать... Я захожу на Дром, выбираю тот же самый Форестер, смотрю по комплектациям, да, вот, а, и смотрю средний ценник. Не ленитесь, это делается все очень легко. Сайты Авито, Автору, против них ничего не имею, говорю там, частенько уже об этом говорю, вот. Но мы в Приморском крае, да, на Дальнем Востоке, мы ориентируемся по сайту ру. А, итак, приехал на авторынок, воскресенье, блин, жара невыносимая вот нужно работать сейчас сделаю небольшое видео посмотрим как изменился ценник потому что по ценнику по моему у нас на на канале давненько не было автомобилей вот и пойду дальше работать в общем если вы хотите привести автомобиль с аукционов японии пишите мне я вам подробненько все расскажу как это делается как это происходит да как себя застраховать вообще как проходят все платежи и самое важное здесь вас никто не обманет То есть все платежи я вам буду предоставлять скрин с личного кабинета. Вы курсы можете сравнивать. Но ну, я думаю, кто собирается привозить машину с Японии, вот они об этом знают. То, что можно обмануть, да, скажем так, своего клиента, здесь обмана никакого нет. В общем, более подробная информация уже по телефону. Ладно, погнали на авторынок, смотреть цены. Забыл сказать, забыл сказать, где подписки, люди. Поддерживаем, поддерживаем мой канал, подписываемся. Это сделать несложно. Пишем комментарии. Поехали. Так, находимся на первой стоянке. Это автостоянка лидер. Скажем так, она встречает на авторынке зеленый угол. Что мы здесь видим? Что мы здесь? А, какие автомобили у нас продаются? Итак, это Honda Stepwagen, полтора литра, 1 миллион пятьсот тридцать девять тысяч рублей. Штатное литье. Без ключевой доступ, повторители, обвесы, хорошая комплектация. Пробег, ребят, не знаю. Еще раз повторяю, я вот, когда я подхожу к автомобилю, вот, пожалуйста, подошел к данному автомобилю, я его не проверяю. Здесь лежит аукционный лист, 4 балла, пробег 147 тысяч. Если честно, я думаю, пробег здесь настоящий. Такие пробеги, как правило, не скручивают. Ну, а дальше, дальше нужно смотреть. Итак, Бонга грузовичок это пятнадцатый год бортовой грузовик он на коробке на механике это редкость и это очень хорошо надежность цена 998 тысяч рублей мало очень мало таких грузовиков осталось что вот а, именно бортовых да что вообще в принципе бонга а, бонг что ванетов следующий автомобиль это у нас Минивен. honda stream 2009 год год непроходной как везут вообще непроходные а, автомобили да то есть там выигрыш идет за счет цены в японии в японии такой автомобиль стоит недорого но пошлина на него конечно же большая а, девятый год штатное литье тоже без ключевой доступ хром ручки повторители а, что у нас здесь еще есть дальше нужно смотреть три с половиной балла пробег 57 тысяч и стоимость 955 тысяч рублей сегодня опять же много ходить не будем машины открывать не буду вот сделал вот такой вот небольшой обзор на этой стоянке. Погода сегодня просто жесть. Сколько время? Без 15-12, уже 30-30 градусов. Шикарнейший автомобиль. восемнадцатый год, двухлитровый. Оценка 4,5 балла. Пробег 62 тысячи. Стоимость автомобиля 1 миллион 985 тысяч рублей. Полноценный микроавтобус, ребят. Полноценный. Ну и вы вот эти вот автомобили почему-то называете мини минивэны. Для меня это... Автобус семейный микроавтобус, массивный такой бампер, массивная ну решетка не массивная, вообще морда получается массивная идет у автомобиля. Есть здесь а, также у нас салона установлены бесключевой доступ. Здесь идут вот такие вот накладки расширители, агрессивность придают автомобилю, ну и задняя часть автомобиля. Следующий автомобиль, кроссовер это Mitsubishi, Outlander, они есть гибриды электрички есть не гибриды. Это у нас идет Phef. Не знаю, как вам, но да, в принципе, кто за мной наблюдает, я кроме Субаре ну, ничего, ничего не перевариваю. Ценовая категория, ценовая политика, в принципе, она одинаковая на вот эти вот все данные автомобили. Да ну, э, подешевле можно отнести не сам, но... Ниссан, не знаю, я бы не рискнул бы 2,5 миллиона, 18 год, 4,5 балла, 2, 2, 4 Следующий автомобиль, то же самое, 2,4, 4,5 балла, 2 миллиона. Тут, ребят, не понять, то ли 2,460, то ли 2,490, а вот все вижу. 2 миллиона 460 тысяч рублей стоит автомобиль. Опять появились у нас двадцатки, двадцатка у нас почему-то появляются только в начале рынка. Не знаю, почему... Так, но они нам немного неинтересны, ценник на них не указан. Перейдем с вами на следующий ряд, на другую сторону. Honda Fit Shuttle. Всегда востребованный автомобиль, всегда. Это полтора литра, не гибрид. Стоимость 795 тысяч рублей. Ну и, собственно, вот он, Субарь. Но ну, опять же, это свежий кузов. Здесь 2 миллиона, 2 миллиона плюс. Он будет стоить они есть двушечные есть 2 и 5 этот у нас 2 и 5 премиум комплектация два с половиной миллиона ничего удивительного нет а мало очень мало что вот эти вот летайсики что вот хайсы мало таких автомобилей так это восемнадцатый год это дизель 2 400 2 400 вот сверху написано 2 200 ну, в общем, 2 миллиона, 2 миллиона плюс. Всегда популярный автомобиль, но их всегда очень мало. Сай, гибрид. Таунайс, это у нас 17-й год. Он тоже на механике, 950 тысяч он стоит. Бонусом идет японский багажник. Знаете, мне вот самому интересно, сколько стоят прадики. О, цена появилась. Итак, 2021 год, 2,8, дизель, оценка 5 баллов, пробег 30 тысяч километров, 4 миллиона 700 тысяч рублей. Следующий. 2018 год, 2,7, бензин, 4,5 балла, пробег 28 тысяч, 3 миллиона 725 тысяч. RAF. 19 год 2 и 5 гибрид полноценный 4,5 с половиной балла 27 тысяч пробег 2 миллиона 850 тысяч следующий правда это 21 год это тоже бензинка 27 пробег 9000 так цена не вижу цены не написали еще один четыре с половиной балла а ага, пробега пробега здесь нет а, и сервис стоит гибрид гибрид это у нас идет 2 литра пробег 3-4 тысячи ценник тоже к сожалению на этом автомобиле не указан вижу стоит жук стояночка опустила машины покупают и очень хорошо жук а, и ног Смотрите, какой классный вот весим. Ага, ценник-то никто не указал. Но это 18-й год. Гибрид 1.8, 4,5 балла, 2 миллиона 135 тысяч. Стоит шикарный, полноценный микроавтобус в моделисте. Что мы здесь пропустили? Так, сай я не сказал, сколько стоят Сай, везель, филдер. Итак, сай штатное литье. Вот здесь такие накладочки, это очень удобно. Чтобы а, вот эти места не царапались. Летняя резина. Вижу, у нас полный кожаный мультируль 1 миллион 899 так 1 миллион 750 тысяч. И здесь уже приготовили распечатку о состоянии батареи везель у нас идет 1 миллион семьсот шестьдесят пять тысяч это восемнадцатый год пробег 40 тысяч оценка четыре с половиной балла они есть гибриды есть не гибриды есть просто а, полторашки филдер у нас гибрид стоимость филдера они все идут полторашки 1 миллион 25 тысяч рублей дальше у нас стоит сети а, 200 это одиннадцатый год 1 миллион сто пятьдесят тысяч альта семнадцатый год 07 385 тысяч рублей вот у кого денег нет пожалуйста кто хочет попробовать а, японский автомобиль да да и вообще в принципе вот знаете многие к мне обращаются вот мне нужна там жене первая машина, мне нужна дочке первая машина. Да вообще мне, в принципе, нужна просто недорогая первая машина. Ребят, это ваш вариант. Ваш вариант взять такой автомобиль и научиться на нем ездить. И посмотрите, какой красавец у нас стоит. 2019 год, 2,5 гибрид, 2 миллиона 650 тысяч. Это у нас Toyota танк, комплектация GS, 810 тысяч. Так, я не понял, почему GS написано? Может, я ошибся, да нет, указано GS. Так, ну да ладно, бог с ним. Следующий автомобиль это Toyota Rack 4 wd полтора литра, одиннадцатый год, цена 780 тысяч. 780 тысяч рублей про бокс Видите, кредит написан я кредиты не даю кстати а, так полторашка 18 год многие спрашивают дают кредиты на зеленке. не дают да ребят кредиты дают какие условия я не знаю будет интересно то есть если а, захотите поднять эту тему то обязательно зайдем в кредитные организации и поговорим с ними это мувик такой цвет на любителя 18 год 580 тысяч рублей что тут еще интересного стоит танк стоит 20 год 4 балла так цена цена цена а нет у нас цены тоже нет цены паса вот идеальный автомобиль ну Опять же, первый автомобиль научиться ездить. Это Alta, да, кейкарчик. Но если вы уже умеете ездить, и вам нужен хороший, вообще неприхотливый автомобиль, который, в принципе, ломаться у вас не будет, это ваш вариант. Toyota Pass. 4WD, 685 тысяч. Маздочка, 860 тысяч. Я не помню, когда последний раз покупал, отправлял, да и вообще проверял такой автомобиль я не знаю с чем это связано не берут 4 воды 18 год так еще один танк я могу перепутать да в плане назвать там танк назвать танком могу назвать руми там субариком короче говоря ребят семьдесят 775 тысяч и автомобили танк тойота танк там тойота руми subaru Джасти, Дайхацу Тор — это полностью одинаковые автомобили это у нас руми Давайте захватим с вами еще НВ-шку и будем заканчивать. НВ, опять же, да, вот выбор. Многие думают, что взять. Либо Nissan NV, либо Mazda Bongo. Ну, по мне, так, нв она лучше. Но, опять же, НВ, они 4 ВД пошли, по-моему, с 2018 года, если мне не изменяет память. Так, цены здесь нет, цены здесь нет. Ну, примерно, чтобы было понятно, вчера приезжал подписчик, проверяли автомобиль, взяли НВ. Я не помню, какой год, по-моему, 17 год на механике. Ага. Я сейчас не вспомню, за сколько ее взяли. Вот хотел сказать, а не получилось. В общем, недорого. По-моему, в районе 900 тысяч. Друзья мои, ну на сегодня нужно заканчивать. Несмотря на просто шикарную погоду. На выходной день нужно идти работать. Вот, О, взял кофе, блин, разлил. В принципе, в принципе, у меня выходных не бывают, Работаю я всегда, работаю я постоянно. Поэтому, если вам нужна помощь в приобретении автомобиля, хотите привезти с аукционов Японии, привезем с аукционов Японии. Хотите проверить автомобиль, который находится уже здесь, в Владивостоке, проверим. Звоните, пишите, обращайтесь. Я напоминаю вам про разницу во времени. Разница с Москвой 7 часов. Поэтому не звоните, пожалуйста, по ночам. Еще раз напоминаю. Пишите, пишите по делу. Просто так, а что то, а что это. СМС-ки останутся неотвечными. Цените просто свое и мое время. Всем хорошего настроения. Всем пока, ребят.